В российских регионах отмечаются случаи, когда администрация медучреждений отправляет в отпуска за свой счет медработников, которые не работают с коронавирусными пациентами, рассказал арксекретарь профсоюза работников здравоохранения Андрей Коновал. Как сообщил профлидер корреспонденту Разбалта, это затрагивает узких специалистов, у которых заметно убавилась работы в связи с режимами изоляции граждан в регионах. Работодатель объясняет свои требования тем, что сокращаются объемы работы, и в связи с этим нет денег. Это обусловлено тем, что сейчас люди действительно меньше обращаются в медучреждение, потому боятся заразиться. В каких-то случаях медучреждения даже закрываются, потому перепрофилируются под госпитали для работы с коронавирусными пациентами. Какие-то специалисты оказываются ненужными – им часто предлагают переходить на работу в эти перепрофилированные отделения или уходить в отпуск за свой счет, даже увольняться. Именно поэтому работников заставляют писать заявления, которые якобы демонстрируют собственную волю, сообщил Андрей Коновал. Профлидер подчеркнул, что такие требования работодателя являются противозаконными. Еще одним способом избавиться от работника является изменение графика оплачиваемого отпуска. Медработникам предлагают перенести оплачиваемый отпуск, уйти в него вне установленного графика. Но людям часто невыгодно изменение заранее утвержденного графика. Соответственно, такой перенос тоже незаконен без согласия работника. Для того график утверждается заранее, чтобы человек мог спланировать свой отдых, в том числе с учетом интересов семьи, сказал Коновал. Профсоюзный деятель уточнил, что выходом из ситуации могло бы быть оформление простое. Но и в этом случае, в некоторых медучреждениях руководители пытаются находить такие формулы, чтобы заплатить своим сотрудникам поменьше. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.